В торговом центре элькорт Инглес нашел вот такой аппарат. Здесь заявлено, что это самый первый в мире аппарат, который удаляет, разрушает вирус COVID-19. его варианты за 30 секунд. Производство корейца на 249 евро. И вот здесь область применения. Можно и дома, и где угодно. Точнее, где есть сеть, и все это использовать. Вот так он выглядит, так что продавать можно все что угодно.